Привет, Скорпиошики! Сейчас мы будем с вами смотреть, что будет происходить в нашей с вами жизни в период с 15 декабря до 7 января. Именно в этот период Венера будет двигаться по символическому нашему дому денег, денег, финансов, всего того, что мы имеем. И Венера в этом доме будет чувствовать себя очень-очень интересно. Она будет такой благородный будет красивый будет воодушевленной, будет возвышенный будет стремиться к идеализму. Этот период хорош для заключения договоров с партнерами издалека, для путешествий, для образования, для получения высшего образования. И для доходов соответственно от этих сфер жизни. Но здесь есть и некоторые подводные камни. Дело в том, что эта Венера также может давать и при неблагоприятных аспектах, и самообманы. Собственно, об этом мы сейчас и поговорим более подробно. Ну а пока, мне хотелось бы поблагодарить вас за ваши лайки, за комментарии, за вашу поддержку. Надеюсь, что и в дальнейшем у нас с вами будет очень крепкая дружба. Сам по себе... Начало этого периода, 15-16, оно характеризуется очень благоприятным аспектом к Юпитеру, к Сатурну. И это говорит о том, что, вероятнее всего, начало декабря первая половина для вас была достаточно благоприятной. Скорее всего, после некоторого застоя вы воодушевились, захотели немножечко, что ли, отдохнуть, расплавить, расправить крылья, расслабиться. Стали более контактными, более общительными, очень харизматичными, более привлекательными. Тем более, что пока Венера шла по знаку Зодиака Скорпион, то по-другому быть и не могло. То есть, легко... Образовывались различные связи партнерские, легко всякие договоренности у вас образовывались, вы нравились и сами себе, и окружающим. Поэтому, вероятнее всего, в ближайшие две недели декабря, первые две недели декабря, были для многих из вас очень успешными, интересными и насыщенными. Но с момента входа Венеры в знак финансов, все-таки эта сфера для вас Будет очень актуально в том плане, что многие из вас почувствуют... Необход... Ну, не... Недостаточность финансовых ресурсов Для вас это на сегодняшний момент будет достаточно тяжелая тема Многим не хватает Или были крупные затраты, крупные расходы Или может быть доходов было меньше, чем хотелось бы Но большинство из вас серьезно озабочено финансовыми вопросами Как их можно решить Как построить дальнейшую карьеру Куда пойти, куда податься что нужно сделать для того, чтобы улучшить свое финансовое положение? Наиболее благоприятен этот период будет для тех, кто занят работой сам на себя. Для тех, кто хочет трудоустроиться, кто думает об этом, для вас наиболее благоприятное время начнется только в январе месяце, со второй половины. А пока только лишь экономить, строить планы, планировать, думать, думать и размышлять над тем. Как дальше быть и как дальше жить. На начало периода в этом вам поможет Меркурий. Он образует благоприятный аспект к Марсу. Будет в точном аспекте 14-15 числа. То есть какие-то умные мысли вам в голову будут приходить. И возможности тоже. И денежки тоже будут приходить. Но есть риск иметь некоторые иллюзии в отношении любовных историй. Есть у меня такое ощущение, что на середину декабря у многих вас постигнет уже некоторое разочарование в новых знакомствах. И вы будете думать о том, что не отодвинуться ли пока временно и не уделить внимания рабочим моментам. Также на это указывает точное соединение в последнем градусе Козерога, Юпитера и Сатурна, что говорит об окончании одного цикла вашей жизни и переход к новому. То есть эти планетки с 17 по 19 число будут переходить в знак Козерога, ой, извините, Водолея. Водолей является для вас символическим домом семьи, поэтому можно говорить о том, что в ближайших пару лет Ваша активность относительно своей семьи и своих усилий, если вы работаете, собственных усилий в области недвижимости, и для тех, кто работает сам на себя, будет только лишь раскрываться и будут направлены в правильном, в правильном русле, будут направлены в правильном движении. Да, правильно будет выбрано движение. Ждите здесь нового цикла, новых начинаний, начала нового будущего. В данных областях. 20-21 декабря Венера образует благоприятный аспект к Юпитеру и Сатурну. Смотрите, здесь вас могут ожидать приятные события дома, дома в семье. Это могут быть как и финансовые поступления, подарки неожиданные, также неожиданные знакомства. И, кстати, эти два дня будут очень благоприятны для семейных торжеств и знакомств, соответственно, 22-23 числа напряженный аспект от Плутона к Марсу в Доме работы может говорить о том, что какие-либо договоренности могут быть неудачные в партнерстве, также поездки, передвижения, покупки, все, что касается технической документации и технических средств. Также учитывая, что с 21 декабря в Меркурий входит в знак Зодиака Козерога, мышление наше становится более точным, более рациональным, прагматичным, то начинается для вас период благоприятный для каких-либо серьезных решений в своей жизни, особенно для работы. Будет легче планировать свои дела, распланировать свое время и находить важных и нужных партнеров. 24-25 декабря Меркурий образует благоприятный аспект Курану, который находится в зоне партнерства. То есть это дни очень выгодных оригинальных решений. И это эти дни, когда лучше всего перенести. То есть, знаете, дни лучше всего перенести какие-либо важные контракты, какие-либо начинания, договоренности. Все будет с легкостью получаться. С 27 по 30 декабря будет работать аспект квадрат Венера к Нептуну. Нептун дает иллюзии. Квадрате к Венере дает желание расслабиться, что-то получить наиболее легкой ценой и слишком большой знаете, такой эмоциональной и ментальной расслабленностью. То есть в эти дни... Лучше ничего важного не планировать. Действительно, если хочется отдохнуть, то можно отдохнуть, можно ознакомиться. Но учтите, что, скорее всего, ваш избранник впоследствии окажется вашей большой иллюзией. То есть ни на что серьезное не рассчитывайте. 30 декабря состоится полнолуние в Раке. Для вас рак связан с дальними поездками, передвижениями, с высшим образованием, с психологией. Ну, я думаю, что где-то приблизительно за день, за два многие из вас ощутят некоторое эмоциональное напряжение, могут себя несколько, знаете, так нервозно ощущать, переживать, тревожиться. Но ну, это все будет временным. В общем-то, больше никакими другими последствиями это вам не должно выйти. И еще момент, что... Ну, Постарайтесь в этот день отложить какие-либо дальние поездки, если это возможно. 31, с 31 декабря по 5 января Меркурия, ваше мышление будет образовывать благоприятный аспект Нептуну, что будет говорить о вашей повышенной интуиции. То есть чувства могут говорить одно, а интуиция, голова будет говорить совсем другое. Вот в этот период лучше прислушиваться. К тому, что говорит ваша голова. К пятому числу произойдет соединение Меркурия с Плутоном. И можно сказать, что начало года это то время, когда вас будет очень сложно в чем-то обмануть. И скорее всего вы сможете воздействовать на партнера, чем он на вас. 7 января Марс из зоны работы переходит в вашу зону партнерства достаточно напряженными аспектами. Я бы хотела сказать, что следующий период, который начнется, он будет достаточно напряженным, импульсивным, беспокойным, но более подробно мы уже его рассмотрим в, в следующих прогнозах. Если говорить глобально о том, вообще как вы будете себя ощущать, чем вы войдете в этот период, то вы будете достаточно активны, мобильны, у вас уже будут какие-то договоренности, уже будут какие-то отношения, которых, возможно, у вас раньше не было, но... Вот недостаток финансовых средств, ощущение, может быть, какой-то остановки в вашей жизни, остановки движения. Ну, остановки может быть не в вашей жизни, а вот в ваших планах. То есть как бы чувство, что у вас сейчас пауза. Пауза в осуществлении многих ваших намерений. Вот вы просто сделали перерыв. Это вас будет здорово двигать к тому, подвигать к тому, чтобы задуматься о том, как дальше строить свою дальнейшую работу, чтобы все-таки довести свои планы до логического их осуществления. Завершение и также завершение. Для тех, кто в паре, ну, у вас, в принципе, все стабильно, без изменений, нет ни, никакого развития. Ну, например, если кто-то в ссоре, то, скорее всего, остаются ну, очень, очень ровные отношения без перемен, как будто бы все зависло, нету никакого прогресса, ни в какую сторону. Для тех, кто свободен, здесь у вас идет расширение вашего влияния на окружение, с вами знакомятся, то есть есть предложения, или вы их уже имеете на данный момент, то есть вам это все интересно, вы пользуетесь спросом, можно сказать, противоположного пола, но будьте осторожны, скорее всего, что большинство из этих знакомств, из этого общения, оно ну, может иметь такой, знаете, характер, не совсем, ну, не совсем может быть связан с серьезными намерениями. То есть, остерегайтесь подвохом. Очень возможны какие-то поездки. Если будет возможность, соглашайтесь, решайтесь. Они для вас придут благоприятно. Любые контакты с лицами другой культуры будут благоприятны. Также может быть какая-либо деятельность с людьми издалека также будет приятно И, в общем-то, очень приятно и интересно проведете время со своими друзьями. Как раз впереди праздники. Если будет возможность с кем-то объединиться общими усилиями, то поступите правильно. Ну и совет Оракула. Есть все предпосылки для успеха в делах. Успешно пройдет и заграничная научная поездка, если таковая планируется. Вы очень честолюбивы.